Здравствуйте, уважаемые зрители канала «Процветок». Сегодня тема моего рассказа коснется растений, которые помогут вам скрыть какие-то неприглядные места, заслониться от соседей, прикрыть моменты каких-то хозяйственных построек, чего-то такого, что вам мозолит глаз быстро и с минимальными затратами. Я расскажу о семи видах многолетних травянистых растений, которыми вы можете э, декорировать свой участок. Первое из них – это маклея сердцевидная. Растение – это совершенно необыкновенное. Оно э, родом с Дальнего Востока, из Китая, и оно традиционно используется в медицине при э, различных заболеваниях печени, онкологических заболеваниях. Но самолечением заниматься не стоит, поскольку растение это ядовито. Высоту достигает оно при э, соответствующих условиях 250-300 сантиметров. То есть это действительно очень высокое растение. Но это возможно только в том случае, если почва на вашем участке плодородная и хорошо увлажнена. Маклея э, чем хороша? Тем, что она достаточно... Э, Хорошо растет в условиях затенения. Все-таки большинство растений предпочитают хорошее освещение, особенно если это травянистые растение. Маклея терпит частичную тень. Она отличается красивыми голубоватыми листьями необычной такой формы, и в конце августа на ней появляются метелочки из мелких цветков такого кремово-розового цвета. Декоративность цветения, конечно, такая не очень высокая, но само растение очень интересное и заслуживает своего э, места на участке. Но будьте осторожны, это растение э, имеет достаточно агрессивный рост, и оно может распространяться корневищами на расстоянии до 80 см. То есть э, внимательно отслеживайте, в принципе, э, его легко удалить вот эту поросль, просто обкапывая растение по краю. То есть, если вам нужно, чтобы это пятно не было слишком большим, его легко контролировать и держать в приличных рамках. Еще одно растение, которое вы наверняка знаете и помните. Если у вас была бабушка в деревне, но вот 100% у кого-то в палисаднике это растение росло. И, возможно, до сих пор вы можете это встретить, растения, в заброшенных деревнях, там, где уже практически ничего не осталось, ни домов, ничего, а старые многолетние травянистые растения еще растут. Это растение называется рудбекия, рассеченные или так называемые «золотые шары». Это растение из моего детства, и оно тоже заслуживает своего места на участках, если вам нужно закрыть что-то такое вот нехорошее. Или оно очень хорошо подходит для создания садов в сельском стиле. Рассеченная рубеки достигает высоту 250-280 сантиметров. И э, чаще всего выращивается ее махровая форма с махровыми корзинками, э, которая называется золотой шар. Но э, видовое растение с простыми цветками тоже выглядит очень оригинально. Цветет это растение в конце осени. И э, в принципе, чем хорошо оно еще, э, цветы рудбеки очень хорошо стоят в срезке. Следующим видом э, я назову... Астру новоанглийскую. Эта культура очень популярная в Америке. Ну, собственно говоря, родом она оттуда и пошла. Но а, эта культура а, получила широкое признание именно в селекционном процессе в Германии. А, в Германии было выведено наибольшее количество а, сортов этого растения, которые предлагаются в продаже. Цветы у видовой астро английской, а, как правило, имеют сиренево-розовую э, такую розовую окраску, лиловую иногда, но сорта могут отличаться белым, голубоватым. Очень часто имеются сорта с различными оттенками розового, вплоть до фуксиево-розового цвета и фиолетового цвета. Это растение может достичь высоты 250 сантиметров, и чаще всего в описании сорта вы можете найти указание на то, какой высоты этот сорт достигает. Следующее растение ⁇ это колпагон европейский. Сейчас это растение находится на пике популярности. Среди цветников новой волны оно играет лидирующую роль. Очень часто это акцентное растение. И особенно если используется сорт брюнет. Чем хорошо это растение? Само по себе оно, в принципе, не очень хорошо э, декорирует. Оно скорее подойдет больше для э, цветников именно, поскольку э, розетка листьев его не очень высокая, до 70-80 см. А осенью появляются высокие цветоносы, которые э, несут э, такую длинную узкую кисть из э, кремово-белых или розоватых цветов. Это растение выглядит очень интересно, и если вы не планируете создавать сплошную кулису, а просто вам необходимо высокое растение для сада, попробуйте вырастить у себя на участке сортовой клапагон европейский. Еще одно растение, которое, возможно, вас заинтересует, это сильфия пронзенно-листная. Вот это растение выглядит действительно как кулиса. Оно имеет очень плотную густую зелень. И в свое время его начали выращивать на территории бывшего Советского Союза как кормовую культуру. Растение это семейство астровых. Декоративность ему придает скорее листва, чем цветы. Цветы у него напоминают такие желтые небольшие ромашки. Появляются они обычно в конце лета. И, в принципе, ну, не, не очень сильно они украшают этот куст, но выглядят они неплохо. Достигает сильфия высоту 3 метров. И это растение способно давать такую высоту даже на песчаных и не очень богатых почвах. Если вы любите, чтобы цветы цвели... То это дельфиниум высокие? В самом названии указывается на то, что это высокое растение, и современные сорта его не пытались избавиться от этого, но ну, по мнению многих цветоводов недостатка высоты. Сам кустик у дельфиниума, сама розетка листьев не очень большая, но цветоносы у него достигают высоты 250-200 сантиметров, то Растение это желательно размещать как акцентное какое-то, на переднем плане возможно, либо высаживать где-то за куст, ну, невысокими кустами чтобы закрывать не очень декоративную после цветения листву. Сорта э, из группы новозеландских дельфиниумов отличаются очень обильным цветением, и э, очень часто они имеют повторное цветение. Первое цветение мы наблюдаем в июне месяце, и повторно в августе-сентябре бывает цветение. Оно, конечно, не такое обильное, но тоже очень декоративное и поможет э, украсить вассад, потому что вообще дельфиниум – одно из немногих растений, в окраске которого имеются очень красивые чисто-синие тона, такие цветогоречавки. Хотя сорта есть и с белыми, и с розовыми, и сиреневыми цветами, но, на мой взгляд, они выглядят несколько проще, чем классические синие дельфиниумы. И мой самый любимый многолетник, наверняка, если вы найдете его и посадите в свою саду, вы тоже разделите мою любовь к нему, это мискантус гигантский. Чаще всего в садовых центрах предлагаются сорта мискантуса китайского, мискантуса шелкового, но эти сорта, они могут быть высокими, но они высокие только в период цветения, появления колосков. А мискантус гигантский, по крайней мере в условиях Беларуси, он не успевает расцвести. Это растение, не знаю, по каким причинам, у нас не дает цветов. Оно не агрессивное, не размножается оно, не расползается порослью. И по своему облику оно напоминает бамбук. Если вы хотите создать ширму, которая выглядит как ширма из бамбука, мискантус гигантский вам в помощь. Действительно, растение очень интересное. Достигает высоту 250 сантиметров на песчаных сухих почвах, на влажных почвах он может вырасти еще больше. Чем еще хорошо это растение? В зимнее время, если нет обильных и частых снегопадов, листва на нем сохраняется практически до весны, и она придает саду звук, такой интересный шорох. Особенно, когда мороз, эти листья шуршат, они хорошо сохраняют форму, приобретают такой буровато-золотистый цвет. Это тоже очень интересное растение. Ну, а если у вас нет времени ждать многолетников, то вы можете посадить такие однолетние культуры, которые помогут замаскировать неприглядные места, как подсолнухи, мальвы. Выбирайте только в, том, в этом случае сорта, которые зацветают либо в первый год посадки, либо будьте готовы к тому, что цветение наступит на второй год. Также очень интересно выглядит наперстянка, это тоже двулетнее растение. Космея, это однолетник. Эти растения помогут добавить ваш сад красок и закрыть то, что вы не хотите видеть. С вами была Анастасия Гулис на канале Про Цветок. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки.